всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связана тоже фотоаппаратом Ником. пришла клетка но клетка не для nikon потому что для nikon вы не найдете клеточку а клетка для panasonic gh 3 и 4 версии только нашлось на panasonic причем тут выбор был дополнением а конкретно пришла не сама клетка вместе с дополнительной ручкой почему взял дополнительную ручку чуть позже покажу и расскажу да сразу хочу сказать при покупке и поиске клетки для камеры Ника я только смог найти аналог у Panasonic GH3 4 версии но сразу же хочу сказать что там есть один такой недостаток с которым я готов мириться или в частности в большинстве случаев съемки этот недостаток не будет проявляться потому что я в основном буду использовать сетевым переходником вместо аккумулятора использовать от электрической сети поэтому это будет не столь существенный недостаток но ну, я уже часть его раскрыл но чуть позже покажу и расскажу что из себя представляет посылка из двух частей В посылочках пришла первая посылка это непосредственно ручка дополнительная здесь как всегда выкладывают Письмишка о том, что им нужно 5 звезд поставить, так они хорошие и молодцы. А фирма, производящая данную клетку, называется, сейчас правильно все скажу, BGN-ing. То есть BG ing В случае чего, вот можно посмотреть название ролика, и вы там увидите, что за фирма делает данные клеточки. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Внутри находится вот такая вот стандартная ручка с креплением сразу же поставляется. Стандартная резьба 1,4 для фотокамеры. Да, сразу же хочу сказать, горячий башмак из-за толщины здесь не поместится ручка, чтобы было использовать в горячем башмаке как ручку дополнительно для стабилизации горячий башмак не понравился это первая часть распаковки, самая быстрая и вторая часть, непосредственно сама клетка то есть вот пришла в такой упаковке стандартная уже упаковка и внутри находится посмотрите на детальки для того чтобы собрать вашу клетку есть того же как горячий башмак для того чтобы устанавливать дополнительное оборудование и такое же вот крепление для ручки. И еще разные элементы для того чтобы закреплять непосредственно провода и тому подобное, которые отходят непосредственно от камеры, плюс дополнительные винты 1,4 для крепления самой камеры и дополнительных устройств. Дальше ремешок ручной на руку на клетке. Следующее мы видим. Здесь у нас пошла вторая ручка. Та же самая. Такая же. Ничего. Но абсолютно одинаковые. Да, помимо 4 тут еще есть и резьбы. Для того, чтобы закреплять дополнительное оборудование. Ну, плюс еще горячий башмак тоже. Ну, вернее, не горячий, а он вот здесь холодный. Чтобы закреплять какое-то оборудование дополнительное. Дальше. Здесь у нас две боковинки. Верхняя часть чтобы закреплять непосредственно ручку и нижняя часть. Вот в таком виде пришло. Все в комплекте, в сборе. Здесь продемонстрировал. Сейчас давайте мы соберем конструкцию и посмотрим, как клеточка выглядит в собранном виде. Ну а в последующем мы еще примерим эту клетку на камеру. Сейчас мы собираем. Давайте посмотрим, как будет снимать камера, когда у нас две ручки будет вместе. Специально поставлю 50 миллиметров, чтобы не широкий угол, где тряска менее заметна, а вот именно меньший угол при 50 миллиметрах, тем самым треска от рук будет заметна. Итак, смотрим. Второй вариант съемки непосредственно с одной ручкой, когда у вас на клетке стоит именно одна ручка, которая поставляется непосредственно с клеткой. И посмотрим, как сейчас выглядит съемка данного объекта. Третий вариант съемки. Давайте сейчас посмотрим, как у нас будет снимать камера без клетки. Конечно, это все будет лучше видно, когда вы будете непосредственно еще помимо того, что руками снимать, еще и ходить. Так, я вам продемонстрировал клеточку, которая предназначена для Panasonic GH3-4. Как видим, у нас есть один отрицательный момент в том, что из-за нижней части у нас не открывается отсек аккумулятора. Чтобы оперативно быстро поменять, приходится откручивать камеру, освобождать и тем самым открывать отсек аккумулятора. Но если вы применяете сетевое подключение через электрическую розетку, то в данный момент у вас исчезает. Нет. Я продемонстрировал, как эта клетка сидит непосредственно на камере Ником. Причем я примерял и на D3100. И вот на этой версии D5600 все помещается и сидит нормально, с исключением одного момента. Итак, каждый делает свой осознанный выбор. Я продемонстрировал вам возможности данной клетки. А уже непосредственно покупать или не покупать, каждый решает сам. Всем спасибо за внимание кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.